Только что окончил школу и не знаешь, куда поступить? Самое время научиться чему-то стоящему. В МВЮ открылось направление права и организация социального обеспечения. Это юридическая специальность с гражданско-правовым уклоном. Квалификация выпускника – юрист. Можешь работать в учреждении соцзащиты и помогать пожилым, людям с инвалидностью, находящимся в сложной жизненной ситуации, малоимущим, детям, оставшимся без попечения родителей. Ты будешь знать, что нужно делать, какие документы оформить, как оформить пособие по безработице или инвалидности, сопровождать и консультировать людей в решении этих вопросов. Наши выпускники нужны в Пенсионном фонде России, не государственных пенсионных фондах, в службе занятости, отделов кадров самых разных учреждений и частных кадровых агентствах, правоохранительных органах, на должностях, связанных с пенсионным обеспечением и предоставлением льгот, в организациях социального обслуживания государственных и частных. Как оформить материнский капитал, детское пособие, сформировать и вести пенсионное дело, как назначить пособие по безработице, как заключить договор на социальное обслуживание, какие льготы имеет гражданин. Ты сможешь консультировать граждан по данным вопросам. Можно будет также работать в других юридических сферах. После обучения стать помощником адвоката или нотариуса, помогать в разрешении различных юридических проблем. И, конечно, если ты смелый и решительный, с полученными знаниями можешь организовать свое дело и помогать людям в частном порядке. После получения среднего специального образования по специальности права и организация социального обеспечения, высшее юридическое образование этого или другого профиля, ты получишь в сокращенные сроки. Также это хорошая платформа для получения другого высшего образования. Становись профессионалом сейчас.